В основном причины данной проблемы могут быть из-за сбоя системы или драйверу. В этом видео мы попытаемся разобрать всевозможные причины, почему компьютер с операционной системой Windows 10 не видит принтер. Итак начнем. Причин у описываемой проблемы существует множество. Источником могут быть драйвера, различная битность основной и целевой систем или же некоторые сетевые компоненты отключены в Windows 10 по умолчанию. Для начала все же стоит проверить исправность USB-кабеля и порта. Возможно, вы случайно дернули шнур, и он неплотно сидит в разъеме, или даже пришел в негодность. Убедитесь, подключен ли провод к самому устройству и подключен ли принтер к ПК. Попробуйте вставить шнур в другой порт компьютера. Также следует осмотреть и сам принтер, включен ли он, есть ли в нем краска и так далее. Если произошло что-нибудь из этого, то исправьте неполадки и проверьте подключение устройства компьютера Snow. Если ничего не изменилось, то переходим к устранению неполадок самой операционной системы. Первым чем стоит воспользоваться для устранения проблем это системная утилита Устранение неполадок. Данная утилита выполнит автоматический поиск неисправностей и попытается устранить проблему. Для запуска откройте параметры. Обновление безопасность. Устранение неполадок. Здесь кликните по принтеру и запустите это средство. Дождитесь, пока программа выполнит поиск и осуществит исправление неполадки. В процессе вам возможно нужно будет указать неработоспособное устройство или указать, что его вовсе нет в списке. После поиска ошибок утилита предоставит вам отчет и варианты решения вашей проблемы. Стандартные средства устранения неполадок в большинстве случаев помогают решить основные проблемы и некоторые сборы. Еще можно поступить иначе и попытаться добавить принтер самостоятельно. Обычно система автоматически подгружает необходимые компоненты для устройства из официального сайта. Чтобы добавить принтер откройте параметры Устройства Принтер и Сканер. Здесь нажмите Добавить принтер или сканер. Обычно система сама находит устройство, но если этого не произошло, нажмите Необходимый принтер отсутствует в списке. Далее отметьте Общий принтер по имени или другой подходящий для вас вариант. Введите имя устройства и щелкните Далее. Если вы используете сетевой принтер то выберите здесь либо по IP либо последний пункт. В случае сетевого принтера вам нужно будет указать его IP адрес, IP адрес компьютера к которому подключен принтер. Если после этих манипуляций принтер так и не подключился попробуйте установить драйвера вручную. Зайдите на официальный сайт производителя вашего принтера и найдите в разделе поддержка доступные драйвера для вашего принтера. Хорошо если они для Windows 10, если же таковые отсутствуют можно попробовать для Windows 8 или даже 7, скачать их себе на компьютер. Прежде чем запускать установку рекомендую зайти в панель управления, устройства и принтеры и если там уже имеется ваш принтер, то есть он определился, но не работает, кликнуть по нему правой кнопкой мыши и удалить из системы и уже после этого запускать установщик драйвера. Иной раз драйвер имеется, но ни в какую не хочет устанавливаться система автоматически. В таком случае рекомендуется выполнить следующее действие. Посмотри нет ли в диспетчере устройств нового USB оборудования без драйвера. Такие обычно помечены желтым восклицательным знаком. Для этого кликните правой кнопкой мыши по меню пуск и выберите здесь диспетчер устройств, проверьте нет ли здесь Таких USB устройств распакуйте пакет драйверов в каталог с известным именем, кликните правой кнопкой мыши по устройству USB помеченному восклицательным знаком и обновите драйвер. При выборе источника укажите поиск на этом ПК, в ответ на запрос мастера укажите директорию с распакованным архивом или же попробуйте выполнить поиск автоматически. Иногда пользователи просто не умеют искать драйвера для поиска просто перейдите на сайт производителя и в соответствующем разделе найдите драйвера для вашей модели принтера. Через некоторое время отобразятся доступные результаты, велика вероятность отыскать как раз то что нужно. Скачайте и установите их. Или же попробуйте осуществить поиск по ID устройству. Для этого кликните по нужному устройству в диспетчере и выберите свойства. Откройте вкладку «Сведения» и здесь выберите ID оборудования. Выполните поиск по этому номеру в интернете. В случае с сетевым принтером довольно неочевидным источником сбоя будет несоответствие битности драйверу. Если расширенный сетевой принтер используется на компьютерах с Windows в разной разрядности. Например, основной компьютер работает под управлением десятки 64-битной, а другой ПК семеркой или десяткой 32-бит. Решением этой проблемы будет установка новой биосистемы драйверу обоих разрядностей. Если у вас возникли проблемы с сетевым принтером включите распознавание сетевого принтера. Чаще всего источником проблемы является некорректно настроенный общий доступ. Откройте параметры, устройства, принтер и сканер. Выберите принтер которому требуется предоставить общий доступ и нажмите кнопку управления. Выберите свойства принтера и перейдите на вкладку доступ. На вкладке доступ установите флажок общий доступ к данному принтеру. При необходимости переименуйте этот общий принтер. Это имя будет использоваться для подключения к принтеру старостепенного компьютера. На второстепенном компьютере добавьте новый принтер, как это сделать я уже говорил ранее. Если настройка общего доступа в систему корректные, но проблемы с распознаванием сетевого принтера все еще наблюдаются, причина может заключаться в настройках бронмаура. Дело в том, что Windows 10 этот элемент безопасности работает достаточно жутко и кроме усиленной безопасности, приводит также и к негативным последствиям. Как настроить или отключить Branwower Windows 10 у нас на канале есть отдельное видео. Смотрите по ссылке в описании. Еще один нюанс который касается версии 10.17.09, из-за системной ошибки компьютер с объемом оперативной памяти 4 ГБ и менее не распознает сетевой принтер. Лучшим решением подобной ситуации будет обновление до актуальной версии, но если этот вариант недоступен можно воспользоваться командной строкой. Откройте командную строку с правами администратора и введите следующую команду перезагрузите компьютер для принятия изменений. Ввод описанной выше команды позволит системе правильно определить сетевой принтер и взять его в работу. Нередко проблемы с распознаванием принтера, подключенного по сети, сопровождаются уведомлением с текстом «Не найдешь сетевой путь» эта ошибка достаточно сложная и решение у нее комплексное. Включает в себя настройки протокола SMB, предоставление общего доступа и отключение IP версии 6 для настройки протокола SMB откройте Панель управления Программы и компоненты Включение и отключение компонентов Windows В открывшемся окне установите отметку напротив Поддержка общего доступа к файлам SMB Для включения общего доступа откройте Параметры Сети интернет Ethernet Изменение расширенных параметров общего доступа Включите сетевое обнаружение и общий доступ к файлами принтера. Для отключения IP версии 6, здесь выберите настройка параметров адаптера, кликните правой кнопкой мыши по сети, свойства. Снимите отметку напротив IP версии 6. Также недоступность сетевого принтера редко сопровождается с ошибками в работе Active Directory, системной оснастки для работы с общим доступом. Причина в таком случае кроется именно в Active Directory, а не в принтере и исправлять ее нужно именно со стороны указанного компонента. Проверьте включена ли служба диспетчер печати. В поиске пишем службы и запускаем. Она должна находиться в активном состоянии, чтобы корректно выполнять свои функции. Если все эти методы вам не помогли, то в таком случае нужно перестановить принтер на сервере и настроить подключение заново на каждом ПК. Принтер Windows 10 может быть недоступен по ряду причин, возникающих как со стороны системы, так и со стороны самого устройства. Большинство проблем сугубо программные и устранить их под силу даже неопытным пользователям. А на этом все, надеюсь вам было полезным данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр, пока.